Дорада – это рыбка, которая в местах ее естественного обитания названа цыпурой. Я люблю эту рыбу в поджаренном виде. В ней сохраняются все витамины, изюминка рыбного вкуса и сочность. Рыба готовится очень быстро, поэтому в ней сохранены все полезные качества продукта. В отличие от долгого запекания, она остается сочной и с хрустящей аппетитной корочкой. Очень рекомендую вам этот способ приготовления, приправив ее лимоном после жарки вы придадите ей более пикантный вкус. Приятного аппетита! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Это все ингредиенты для приготовления рыбки. Готовим смесь для маринования рыбы из масла, желательно брать оливковые, приправы для рыбы, гриль и соли. Рыбу чистим, вынимаем грязные жабры и делаем продольные надрезы, по 3. На каждой стороне густо смазываем рыбу смесью приправ и оставляем на пропитку на 30 минут кто не подпишется останется без следующих вкусностей обваливаем в панировке тушки жарим на среднем огне от 5 до 7 минут на каждой стороне в конце жарки прикрываем крышкой на минуту для легкой пропарки Виаложив на блюдо, не забудьте полить обильно лимонным соком. Подписывайтесь и ставьте лайки. Обещанный список ингредиентов. дорада 4 штуки. Лимон 1 штука. Приправа 1 чайная ложка. Для рыбы гриль. Масло растительное 4 столовые ложки. Розмарин 1 штука. Панировка 100 грамм. Соль по вкусу. Количество порций 4.